в Сочи на грузах и еще и на пальцепах записывайтесь к нам на занятия и Паша проведет вам очень качественную классную тренировку с груздестоянием с мантропением все пожелания. Тренировка длится примерно часа полтора. Обращайтесь, контакты будут под этим видео.